Вы когда-нибудь слышали, есть ли жизнь после смерти? Что все люди обладают скрытыми способностями? Что по внешнему виду человека можно узнать много нового? Если бы вы хотели стать эффективнее других людей, как бы вы это сделали? Просматривали гороскопы, ходили к гадалкам, экстрасенсам или что-то еще? Доказано, что большинство людей могут подсознательно видеть будущее событие через сны знаки, приметы. Мы приглашаем вас на обучающий курс «Эзотерики и астрологии» совершенно бесплатно. Все, что вам нужно, это скачать программу в описании видео и иметь микрофон для общения. Я не говорю, что вы должны записаться на курс, но ваше право влиять на события в жизни уже завтра. С нами работают сильнейшие мистики абсолютно бесплатно. Много положительных отзывов, не упустите момент.